Метельно, морозно лютует февраль, Весны легкокрылая предтеча, Все кутает в белую ветхую шаль Деревьев понурые плечи. Пустынно, лишь слышно, как дятел вдали Стучит одиноко морзянку. Труднее всего пережить феврали С томящей, суровой изнанкой. И тянется к вешнему солнцу душа, Как ветка озябшего клена. Ей хочется ветром весенним дышать, Листвой любоваться зеленой, Разносится ропот, Скорей бы, скорей! И жизнь подгоняема нами, исправно считая число февралей, которое тает с годами.